Душинка, космос и земля Средь бесконечной вселенной Как она была Время забыть раздоры Вспомнить о любви Что на земные просторы Радости мир сошли Любит Отец небесный Всех людей по чудесный свет Его любви, люди дайте руки друг другу, Богу ваши сердца, люди вознадим Богу славу, прославим имя Творца, Бог Спаситель царь небесный, нас благослови, чтобы мы завети. Люди, дайте руки друг другу, Богу ваши сердца. Людям отдадим Богу славу, славим имя Творца. Кружится, как пушинка, В космосе земля, В средь бесконечной вселенной. Чтоб на земные просторы радости мир сошли. Чтоб на земные просторы радости мир сошли.